всем привет Вы на канале как заработать в интернете ровно три дня назад я снимал вот про австралийскую компанию и в этом видео я хочу вывести свои деньги заработанных у меня почти 10 долларов также я вам хочу показать почему я инвестировал именно в эту компанию у меня есть пример очень-очень хороший сейчас я вам покажу смотрите Ровно год назад почти я работал вот с данным сайтом, Онлайн. Я в нем прокрутил депозит один месяц. Вот моя история, смотрите. 21 год, 10-04. году я вывел 200 долларов, инвестировал 200 долларов. Далее я заработал 18.45 в долларах и вывел всю прибыль и почему-то перестал в нем работать. А данный сайт, данная компания, не знаю, данный инвестиционный фонд, как это назвать, он англоязычный. Не русскоязычный, а англоязычный и работает уже один год. Здесь два языка, английский и немецкий. И давайте посмотрим вот по Симуларвеб по посещаемости. Посещаемость сейчас в районе от 280 тысяч до, ну, можно сказать, до 450 тысяч пользователей ежемесячно. И трафик здесь идет с Германии, Америка, Ангола, Мали. Это Великобритания и от Америка, Мали. Ну, в общем, здесь не русские работают и зарабатывают деньги. То же самое вот... Я нашел вот такой вот инвестиционный фонд, это мне мой коллега посоветовал в нем принять участие. Я в нем ознакомился, мне очень понравился сайт, все классно сделано. Я был на одном из вебинаров, все очень классно, все очень круто. Здесь вот есть три тарифных плана, также у данной компании есть свой телеграм-канал, здесь чуть ли не ежедневно проводят вебинары с разных стран люди вот они на youtube выкладывают видео здесь вебинары здесь иногда кидают ссылки вот чтобы посетить Zoom. ну конечно может быть итальянский может быть по английскому я такие языки не запоминаю но возможно когда у меня будет время я запишу какой-то вебинар Приведу его мне интересно о чем они там говорят на в данном сайте есть все документы можете прийти сами ознакомиться здесь почитать также я вот снимал подробный видеообзор посмотрите на YouTube. что касается ютуба здесь русских блогеров нету он кстати кто-то уже зарабатывает вот три месяца в данном инвестиционном фонде вот также видео три месяца кто-то зарабатывает это кто-то снял скам, но здесь нет никакого скама, компания платит, я даже в этом не сомневаюсь, и в этом видео мы это все проверим. Вот видим на YouTube здесь русских блогеров, нету здесь англоязычные блогеров. Итак, давайте покажу, как здесь зарабатывать, проходим регистрацию, попадаем в вот такой вот кабинет. И давайте сразу посмотрим посещаемость данного инвестиционного фонда. Смотрим по SimilarWeb. Данный фонд работает уже, получается, 6 месяцев. И вот его посещаемость. 27 тысяч, 100 тысяч в мае было, в июне 63 тысячи. И вот далее по 55 тысяч, грубо говоря, идет. На первом месте вот Польша, Индонезия, Германия, Молдова и еще какая-то там страна. В общем, посещаемость есть. Компания развивается. Очень хорошо. Для меня это очень важно. Также я смотрел домен. У них зарегистрирован до 2025 года. Это тоже для меня очень важно. И вот такой вот дизайн. Все красочно. Все круто выглядит. Здесь, кстати, увеличили прибыль. Вот я инвестировал в IFO стартап. 250 долларов. Здесь вот прибыль сейчас ежемесячная 75 долларов минимальный вывод с данного фонда 1 доллар на perfect money и криптовалюту tron и вывод ждать вывод средств занимает до, 38, до 36 часов максимум перевод будет завершен через 36 часов максимум сейчас я в этом видео буду выводить в конце видео я покажу вам, что данный фонд платит, и также вот здесь есть конкурс отзывов. Что означает данный конкурс отзывов? Давайте посмотрим. Здесь данный конкурс начало 19.08, конец 17.12.2022 2022 года, и здесь мы можем заработать. За видео отзыв аж 10 тысяч долларов, если мы займем первое место. Видео должно быть не менее 180 секунд. Ну, с этим можете сами ознакомиться. Я вам сейчас покажу пример. Вот я снял видеообзор, думал за видеообзор, но мне прислали вот видео пример. Нужно сделать селфи. И вот пример видео. Сейчас вам покажу, где-то здесь есть. Вот человек, вот пример. Просто нужно 3 минуты поговорить на камеру, почему вы там инвестируете, ну и все такое, записать вот такой ролик на 3 минуты и отослать на электронную почту, и вы будете участвовать в конкурсе. Давайте сейчас покажу, как здесь инвестировать. На главной странице вы можете вот выбрать тариф, который хотите, IFO Classic, IFO Crypto, либо же IFO Startups. Вот выбрали, допустим, IFO Startups. Здесь минимальный депозит 25 долларов. Выбрали здесь криптовалюту, в которую хотите инвестировать. Вот допустим Tron TRC20. Да? И нажимаем Invest. И когда мы переводим полную сумму денег. Вот получается вот такую сумму нам нужно перевести на этот кошелек. То ваш депозит автоматически, когда вы пополните эту сумму. Ваш депозит автоматически приступит в работу. Вот, когда я пополнил депозит, сразу же начал работать. И здесь вот пишется таймер до следующей выплаты. И 11 сентября я сделал вот депозит. И здесь прибыль была 59 долларов в месяц. Сейчас, как мы видим, прибыль увеличилась на EFEO классика 250 долларов до 75 долларов и я посчитал окупаемость это три месяца и три дня депозит работает целый год то есть три месяца поработали в данном сайте ваш депозит поработал вы окупились далее вы будете зарабатывать чистую прибыль на полном пассиве по 17 долларов и заход мы с депозита 250 долларов сделаем 785 долларов очень круто очень классный сайт, мне нравится. Ну, здесь вот есть документы. Можете все посмотреть, ознакомиться в открытом доступе. Также есть служба поддержки, телеграм есть. Давайте теперь я выведу свои средства. Нажимаем вот кнопочку «Wizard». Ну, перед тем, как выводить, вам нужно зайти в настройки и прописать свои кошельки, на которые хотите выводить. Я вот прописал три кошелька. Буду выводить на Perfect Money. Здесь прописываем сумму. Прописываю здесь 9,98. И нажимаю Виздоров. Введите краткую сумму. давайте 9 долларов. И нажимаю Вывод средств. Итак, все успешно. Ожидайте обработку администратором. Когда выплата мне придет я вам это покажу вот моя транзакция perfect money минус 9 долларов успешный 15 сентября также когда вы закажете первую выплату у вас сразу же автоматически написано здесь успешный вывод но на кошелек они сразу не поступят они поступят в течение какого-то времени какого времени я не знаю сегодня вот проснулся снимаю для вас видео и вот она выплата плюс 9 долларов все у меня уже на кошельку данный инвестиционный фонд он платит ну вот такой друзья сайт для заработка кому он интересен ссылку я оставлю в описании переходите ознакомьтесь и зарабатывайте вместе со мной на этом именно все всегда думайте своей головой я лишь показываю и рассказываю куда я инвестирую и где можно заработать всем желаю больших заработков хорошего дня и всем пока